Представим, что мы записали натуральные числа в направлении роста спирали, отметили простые числа синим и оставили составные числа черными. Можно задаться одним интересным вопросом, каково же соотношение простых чисел к составным? Сначала давайте постараемся взглянуть на общую картину. Заметьте, как простые числа сгущаются в центре и потихоньку редеют по мере отдаления, но не кончаются по всей видимости. Мне нравится представлять это в таком виде. Вообразите в центре дерева бесконечной высоты. Листья, которые падают с этого дерева, олицетворяют простые числа, разбросанные непредсказуемым образом на земле. Они лежат очень плотно, рядом с основанием, но уходя дальше от дерева, мы обнаруживаем все меньше и меньше листьев, хотя так или иначе постоянно находим их. Это в точности то, что происходит, когда мы рассматриваем все больше и больше целых числа. Постоянно находятся новые простые числа, хотя их количество понемногу уменьшается по мере того, как мы заходим все дальше и дальше. Итак, вернемся к нашему вопросу. Сколько существует простых чисел, меньших некоторого целого х? Если свести все в таблицу, видно, что количество простых чисел только увеличивается. Однако, чем дальше мы ведем поиски, тем меньше и меньше находим. Изобразим по вертикальной оси на графике количество найденных простых чисел а размер пространства поиска, число x, по горизонтальной. Увеличивая масштаб, чтобы увидеть миллиарды чисел, можно заметить, что график не превращается в горизонтальную прямую, он постоянно растет, хотя и понемногу. Для начала давайте подумаем о плотности простых чисел, меньших некоторого целого x. Ее можно вычислить, разделив количество найденных простых чисел на размер пространства поиска. Из первых 100 целых чисел 25 являются простыми, то есть 25% из первой сотни простые, первых 10 тысячах целых Чисел. уже только 1229 являются простыми, то есть 12,29%. Из первого миллиона целых чисел 7,84% являются простыми, из первых 100 миллионов 5,76%. По мере увеличения пространства поиска плотность продолжает уменьшаться, скорость ее уменьшения также замедляется. На этом графике по горизонтальной оси расположен размер пространства поиска и плотность простых чисел по вертикальной. Можно заметить, что по мере увеличения масштаба, соотношение простых чисел у всех целых становится исчезающе малым. Примечательно, что мы находим подобное соотношение в природе. Его можно наблюдать на примере галактик, ураганов, цветов и даже в наших собственных телах. Его цель — наименьшее сопротивление, известное как логарифмическая спираль. Можно заметить, как при каждом обороте спираль все больше отдаляется от центра. Невероятно, но частота оборотов в логарифмической спирали связана с плотностью простых чисел следующим образом. Обозначим количество оборотов как φ, а радиус расстояния до центра спирали как r. Если построить график значений φ в зависимости от r, и увеличить масштаб, можно увидеть, что они связаны в отношении натурального логарифма. То есть натуральный логарифм от радиуса соотносится с количеством оборотов. На графиках натурального логарифма обычно используют переменные y и x, так что y равен натуральному логарифму от x. Можно видеть, что график возрастает все медленнее, так же как плотность простых чисел постепенно убывает. Последний шаг ⁇ обратить это выражение, заменив ось y на единицу, деленную на логарифм x. И когда мы увеличим масштаб, получится точно такая же кривая, как и в случае графика плотности простых чисел. Проверим это, выполнив наложение двух графиков. Зеленая кривая ⁇ это y равно единице делить на логарифм x, а красная график плотности простых чисел меньших. x. При увеличении масштаба они приближаются друг к другу. Чем больше мы увеличиваем масштаб, тем лучше зеленая кривая накладывается на красную. Это называется асимптотическим законом распределения простых чисел. Теперь у нас есть формула, которая довольно точно определяет плотность простых чисел без пересчета их самих. Плотность простых чисел, меньших некоторого целого числа x, приблизительно равна единице, деленной на логарифм x, К примеру, мы хотим узнать плотность простых чисел от единицы до 100 триллионов. До да, запросто. Единица делить на логарифм от 100 триллионов примерно равно 3,1%. Сравним это значение с результатом, полученным при пересчете всех простых чисел до 100 триллионов, который равен 3,2%. Отличие на 1,1%. При проверке все больших чисел эта разница будет стремиться к нулю. Понятно, что теперь мы можем воспользоваться этой формулой плотности простых чисел для примерного определения количества простых чисел меньших x. Это количество равно площади под кривой плотности, которую мы для упрощения будем считать постоянной. Таким образом, количество простых чисел равно количеству всех целых, умноженному на плотность простых чисел, или x делить на логарифм x. Это теорема о распределении простых чисел. Вот график функции y равно x делить на логарифм x, изображен синим цветом. А желтым цветом построен график подсчитанного количества простых чисел. Заметим, что при увеличении масштаба эти кривые накладываются друг на друга все больше при движении к бесконечности. Вот и все. У нас есть формула для вычисления приблизительного количества простых чисел, меньших любого заданного целого числа, причем без пересчета самих простых чисел. Например, допустим, мы Хотим узнать количество простых чисел меньше 100 триллионов. Тот триллионов делить на натуральный логарифм от 100 триллионов, получаем примерно 3,1 триллиона. Сравним с настоящим подсчитанным количеством, которое равно 3,2 триллиона. Это более чем 99% точность даже на таких сравнительно небольших масштабах. Итак, что в итоге? Для пространства поиска из целых чисел меньших заданного x плотность простых чисел в нем приблизительно равна единице, деленной на логарифм x, а количество простых чисел приблизительно равно x, деленному на логарифм x. Это теорема о распределении простых чисел.